делают клевые видеоролики, которые приносят миллионы просмотров, соответственно, какой-то там трафик с перехода, если он подразумевается. Я не буду называть <связать> название компании. <связать> <связать> вот. На самом деле, там очень много компаний, которые берут такие ценники. Искренне уважаю всех этих, всех этих ребят, они делают клевый, креативный контент, но он не имеет отношения никакого к контент-маркетингу, потому что там другие совершенно критерии и другие KPI по оценке. Да? Там важно, какое количество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 делать свой youtube канал. Поэтому для них высокочастотные запросы это мука, хлеб, булка, батон. Общие запросы, которые не отвечают на какой-то конкретный да, эм, запрос. Высокочастотный запрос, например, батон, это высокочастотный запрос. А батон турецкий, это уже среднечастотный запрос. И из таких запросов мы будем формировать рубрики. Мы понимаем, что, например, мы занимаемся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 С какими лучше подрядчиками работать, как оплачивать интернет-магазин и так далее. С другой стороны, у нас есть SMM, да, и там э, запросы следующие. Работают ли котики? Э, как увеличить охват пользователей в Facebook? А как не платить за платное продвижение? Можно ли обмануть как-то Facebook? Что лучше в Facebook или ВКонтакте и так далее. Это будет видео.